Всех приветствую, вы попали на канал Икигай. Сегодня я сделаю такое разговорное, откровенное видео. Мы с вами затронем психологическую составляющую рынка, поскольку напоминаю, что на рынке самое важное это психология и управление капиталом. По-любому сейчас некоторые люди посмотрят на название, посмотрят на превью и пойдут в комментариях писать всякий негатив, мол, я переобулся в медведя. Хотя там стоит знак вопроса. Такие люди моментально будут улетать в бан. Ранее в сообществе YouTube у меня не было ни одного забаненного подписчика, были только мошенники и спамящие боты. Теперь я ввожу определенные правила для сообщества, поскольку на негативной ситуации на рынке как раз-таки просвечивается истинная сущность таких негативных и токсичных людей. Как говорится в плечах Соломона, не бросайте жемчуг вашего перед свиньями, потому что они затопчут его своими ногами. Если вы не умеете выражать свое мнение адекватно, если вы умеете только плеваться желчью, то тогда сидите молча. Я хочу создать адекватное сообщество из умных людей. Может быть мой разговор покажется немножко жестким, но я хочу высказаться. И вы вправе со мной соглашаться или не соглашаться. Если я окажусь неправ, то я буду рад вашему конструктивному мнению комментариях. Итак, давайте начнем. А многие люди, к сожалению, не понимают, как устроены рыночные циклы и что они вообще здесь делают. Они пришли сюда за быстрой и легкой наживой. Они посмотрели на высокую доходность криптовалютного рынка и, естественно, на основании своей жадности вошли в этот рынок. Тем не менее, хочу подметить, что такая высокая доходность будет только пока что, пока есть такая возможность. В будущем будет происходить пронятие криптовалют, капитализация будет увеличиваться и такой доходности более не будет. Тем не менее, даже если на рынке присутствует такая максимальная высокая доходность, люди все равно лезут на деривативные инструменты. А трейдинг инвестиции – это такая масштабная тема, в которой присутствует множество финансовых инструментов. Так вот, люди игнорируют спот с минимальными рисками и высокой доходностью И идут на деривативные инструменты С более меньшей доходностью и с более большими рисками Давайте я приведу пример, во-первых, на Солане Откроем мы Солану и параллельно возьмем график Эфириума Итак, Эфириум немножко мотаю назад И Салана также мотаю назад Смотрите, что мы здесь видим на графике Буду показывать все на реальных примерах Мы видим 5 волн роста на Салане. Раз, два, три, четыре 5, далее образование головы и плеч и, соответственно, пробитие линии шеи На эфириуме также видим 1, 2, 3, 4, 5 Образование головы и плеч и пробитие линии шеи Обратите внимание, что на эфириуме цена дошла ниже четвертой волны То есть дно рынка было ниже данной консолидации до рынка был у нас вот здесь. Вот. Та же самая четвертая волна на салане находится в данном месте. И потенциал головы и плеч. На эфириуме указывал как раз таки на это место, это уровень 80-100 долларов Потенциал головы и плеч на Солане указывает также на это место, это уровень 15 долларов, то есть ниже четвертой волны При негативном сценарии Солана будет падать примерно до конца этого года И я напоминаю, что нам нужно обязательно план действий а, на ситуацию, нам нужно просчитывать все шаги наперед Так вот, по моему плану я смогу сделать еще 23 покупки Криптовалюты Solana в этом году. Моя средняя цена находится на значении 64. К этому вернемся чуть позже. А теперь давайте посмотрим, что произошло дальше. Немножко мотаю график вправо. И мы видим, что Ethereum дал после этого дна несколько тысяч процентов. Вдумайтесь, несколько тысяч Процентов. О такой доходности ранее на валютных парах и фондовом рынке можно было только мечтать. Сейчас же эту доходность можно получить просто обычной покупкой на споте. На любом финансовом инструменте в сфере инвестиций и трейдинга нужно учиться как минимум 1-2 года. Это я говорю на основании своего опыта. И только потом вы уже потихонечку сможете выходить в плюс. Здесь же можно воспользоваться возможностью и купить криптовалюту на споте, подождав 1-3 года. И получить такую высокую доходность практически ничего не делаю как я уже сказал в будущем такой доходности не будет поэтому вы можете обучаться параллельно на других финансовых инструментах но только обучаться а не зарабатывать в трейдинге краткосрочном и среднесрочном общие доходы смотрятся на долгосроки то есть в перспективе на 1-2 года в один месяц вы можете заработать в другой месяц вы можете потерять были такие примеры что человек зарабатывал там каждую неделю по несколько сотен или тысячу долларов, а потом совершил одну психологическую ошибку и потерял несколько десятков тысяч долларов. На фьючерсах вы можете потерять все за один день, на споте вы никогда не потеряете все за один день. Я бы конечно сейчас пошутил про луну, но этот случай из ряда вон выходящий и вы могли бы там все потерять, только если бы вложились всей котлетой. А я всегда говорю про диверсификацию. Лично я храню 60% процентов моего капитала, не учитывая стейблкоинов в фундаментальных альткоинах. Даже не альткоинах о криптовалютах, то есть 30% в биткоине, 10% в эфириуме, 10 ваттами, 10 в салане. Теперь давайте вернемся к моей средней цене. Моя средняя цена находится сейчас на значении 64, а было 90, то есть я потихонечку покупаю просто каждый день. А я отметил минимальное значение, предполагаемое это значение 15. Так вот, вы спросите, почему не подождать минимального значения и не вложить сразу весь объем? Все дело в том, что никто и никогда не знает, где будет это самое минимальное значение, мы можем только предполагать. ко всем плюс даже если цена дойдет быстро до минимального значения, она может спуститься еще ниже. И вы получите второе дно в подарок. Был пример на Луне. Луна дошла в тот момент до моих минимальных значений, где я предполагал, что будет дно рынка. На том месте я купил криптовалюту Луну, но далеко не всем объемом. Я ни в коем случае не вкладывал весь объем, а покупал постепенно. Если бы я вложил весь объем в Луну на минимальном значении, которое я предполагал, то я бы на следующий день потерял несколько тысяч долларов. Но соблюдая дисциплину, я не потерял и одного процента на той ситуации. Вот почему важна дисциплина и гибкость. И почему нужно покупать постепенно, а не сразу. В данный момент моя средняя цена с каждой покупкой спускается на 3-5 долларов. Естественно, чем больше объем, тем меньше будет спускаться моя средняя цена. Но по итогу, при негативном сценарии, если мы дойдем до значения 15, Моя средняя цена будет а, в районе 4 волны, то есть на значение 30-40, может быть даже еще меньше. То есть она по факту будет на дне рынка. Теперь давайте я открою обычный график, обычный график Эфириума и перейду с логарифмического на обычный. Все рисунки я скрою, давайте посмотрим, что мы здесь имеем. Так вот, мы видим здесь два пика. Это и есть хай криптовалютного рынка. Теперь обратите внимание, что вот та самая голова и плечи, левый квадратик, самый первый, и дно рынка превратилось просто в одну сплошную линию по сравнению с текущим ростом. В одну сплошную линию. Теперь я открою тот же график на салане, обычный график. Что мы здесь видим? По аналогии с Эфириумом мы можем сделать такое предположение. Вот у нас, пожалуйста, первый пик и текущая ситуация. Текущее одно рынка превратится в одну сплошную линию. Это будет выглядеть вот таким вот образом. Где бы вы ни купили сейчас, в будущем это просто будет одной сплошной линией. И потом мы можем увидеть вот такой вот рост. Поскольку Solana сейчас повторяет путь эфириума. И вероятнее всего она даже даст больше процентов, чем сам эфириум. К сожалению, люди в данной перспективе не видят потенциала криптовалют. Они видят только нисходящий тренд. Сейчас мы чуть позже вернемся к... К определению трендов. И поскольку они не видят данного потенциала, то они пытаются получить быструю прибыль на финансовых инструментах по типу фьючерсов. Хочу подметить, что в трейдинге сливается 95-99%, процентов, и чтобы выйти в плюс, я опять-таки напоминаю, нужно обучаться примерно два года. И это только, чтобы начать выходить в плюс. А здесь же на споте можно просто купить и подождать, и через такое же время вы получите гораздо большую прибыль с меньшими рисками. Конечно же на фьючерсах вы можете обучаться, но не более того. Вы можете получить гораздо большую прибыль просто загинув свои средства в стейкинг. Ну к примеру платформа Waves Exchange. То есть здесь есть у нас LP стейкинг если вы не хотите покупать криптовалюту сейчас, вы можете стейкать даже стейблкоины и получать 23% доходность в год. А в год это адекватно, если бы было в месяц, то это было бы уже неадекватно. Поэтому годовая процентная доходность дает определенное доверия данной платформы. Плюс ко всему, на Waves была такая же атака китов, как и на Луну, но тем не менее Waves смог восстановиться и смог пережить эту атаку, в отличие от Луны, что также добавляет доверие данной децентрализованной платформе. Вы можете распределять свои стейблкоины по разным источникам, при этом проявляя диверсификацию в самих стейблкоинах, то есть часть держать в USDC, часть в USDT, часть в Dai в дестерализованном стейблкоине и так далее. И еще какую-то определенную часть вы можете просто стейкать стейблкоины, но, естественно, никогда не вводите полностью весь депозит. Ну, вот, допустим, я ввел 1000 долларов, я уже один раз их вывел, чтобы проверить все это дело, ну и продолжаю стейкать. Доходность, конечно, невысокая, но риски минимальные. я таким образом покрываю инфляцию. Здесь я нажал сдать в стейкинг и написано, что процесс изъятия USDT и стейкинга занимает 20 тысяч блоков, то есть примерно 2 недели. А если вы хотите вложить здесь средства, то вывести вы их вы их сможете только через две недели после данного запроса на вывод средств. Имейте это в виду. Ну, если вы хотите более высокую доходность с более большими рисками, то есть пулы ликвидности. На стейкинге в долгосрочной перспективе вы явно заработаете больше, чем на фьючерсах. Поэтому ссылочка на данную биржу будет в описании. Итак, давайте продолжим. Многие люди пишут в комментариях и до сих пор не понимают, почему я не переобулся в медведе на такой ситуации. Я объясняю. Назовите мне, пожалуйста, хотя бы одну причину быть сейчас медведем. Я сейчас скажу то, что я думаю, и потом вы можете написать то, что думаете вы в комментариях. Так вот, я считаю, что единственный плюс быть медведем на медвежьем рынке – это позиции в шорт, то есть краткосрочный и среднесрочный трейдинг. А мы с вами уже говорили про трейдинг, что он имеет более большие риски и более меньшую доходность по сравнению с просто с покупкой на споте. Плюс ко всему, обратите внимание, как движется рынок в медвежке. То есть это не просто нисходящие импульсы, это именно движение вниз и движение вверх, то есть происходит своеобразная консолидация и обратите внимание как движется рынок в медвежьей фазе, то есть это не просто падение, а это скорее просто консолидация, то есть рынок стоит здесь на одном месте и естественно Шортить рынок в такой ситуации, во-первых, сложнее, а во-вторых, невыгоднее. Почему невыгоднее? Поскольку падение происходит очень долго и мучительно, а рост происходит крайне быстро и импульсивно. На лонге зарабатывать легче и выгоднее. Во-вторых, почему я не являюсь медведем? А я считаю, что медвежьи рынки на биткоине – это локальные или глобальные коррекции. Например, вот такие вот. Обратите внимание, что данные коррекции служат только подготовкой перед дальнейшим ростом, то есть это накопление, после которых происходят сильные импульсные движения. Ну и на основе истории скажите мне, где выгоднее покупать, на медвежьем рынке или на бычьем? Я думаю, ответ очевиден. Конечно же, можно покупать и на медвежьем, и на бычьем рынке. Вы тогда тоже будете в плюсе. Но самое выгодное – это покупать именно на медвежьем рынке. Поэтому я считаю, что на медвежьем рынке быть медведем невыгодно. На медвежьем рынке я бык. А на обычном рынке я медведь. Я переобуюсь в медведя и буду топить за понижение только тогда, когда на рынке будет присутствовать хайп и цена будет на хайе. Когда все будут топить за рост, то я буду топить за падение. Под всеми я подразумеваю не опытных аналитиков, а именно толпу. То есть если толпа топит за рост, то, естественно, я буду топить за падение. Ну и техническая картина мне также на графике нужна. И меня, кстати, за это тоже будут хейтить. То есть будут писать в комментариях, почему ты топишь за понижение, когда все растет. Ты что, дурачок? А... Но... Мы с вами будем продавать и фиксировать прибыль, а они будут покупать и застревать в медвежьем рынке. Поэтому еще раз повторяю, что в медвежьем рынке я буду быком, а в бычьем рынке я буду медведем. Покупай страх, продавай жадность. Теперь поговорим о трендах. Смотрите, давайте я приближу график. Приближу график, какой тренд мы видим на биткоине. Для среднесрочного трейдера это, естественно, нисходящий тренд. Нисходящий. Если я отдалю график немножко дальше, то что мы видим теперь на графике биткоина? По факту мы видим одну большую консолидацию. Цена стоит на одном месте в диапазоне от 30 до 60 тысяч. В более глобальной картине мы просто им на одном месте в консолидации. Если я отдалю график еще немножко дальше, вот таким вот образом, то мы увидим, что на биткоине присутствует восходящий тренд. Тренд у нас здесь Восходящий. Есть такая поговорка, тренд is your friend. Тренд это твой друг. Если на битконе в глобальной картине присутствует все время восходящий тренд, то сами скажите, что выгоднее, покупать на споте и лонговать или шортить рынок. Определение трендов очень субъективное, но в глобальной картине тренд всегда восходящий. По факту, даже на графике фондового рынка, индекса S&P 500, если открою глобальную картину, а на рынке, в глобальной картине еще ни разу не было нисходящего тренда, тренд всегда восходящий. А история здесь на графике начинается с 1871 года. Вопрос, естественно, только во времени, временная перспектива. Но для этого вы должны ставить себе временные цели. То есть, насколько вы инвестируете, сколько вы хотите быть в рынке и что вы хотите с рынка получить. Но вне зависимости от ответа, я считаю, что срок 1-3 года и получение за этот срок несколько сотен процентов или даже несколько тысяч процентов доходности в криптовалюте – это просто сумасшедший Результат. Но для этого нужно проявить терпение и Грамотно управлять своим капиталом Вроде я все сказал, что хотел, может быть что-то забыл И естественно пишите в комментариях, если вдруг я оказался неправ по вашему мнению Мне будет интересно почитать ваши комментарии Это мое видение ситуации и мое видение рынка И то, как я действую Подписывайтесь на телеграм-канал, там публикую все свои покупки Там я веду открытый портфель Ссылочка будет в описании Подписывайтесь на этот канал, а нажимайте на колокольчик Ставьте это видео палец вверх Всем огромное спасибо за просмотр Всем желаю всего самого лучшего, всем профита побеждайте и всем пока